Так, мне нужно спуститься в моем новом доме, мой новый подвальчик. Так, давай соберемся. Изучение книги заклинаний, это полезно. Я не понимаю, почему они ставили талис... талисманы тут. -то. Ладно. Ладно. А... Если все, я... Читал. Ну, все равно ничего не понятно, почему они забрали именно эти камни, камни сюда, Я это приехал это в новый район. Где -то, где -то, где -то. А? Кто там? Кто-то был. Ди -ди, давай. Кто Кауки, это? Твоя си... Кауки, твоя сила дип... э, теперь моя. Телепортируй меня к нему. не те слова, скорее у меня. Калки, твоя сила теперь моя бояж. Привет. Ну, привет, мистер, э, мистер Бак или мистер Бак. Катак, вы, Хамло, откуда у вас мои Как вы их получили? А, а это Макича... секрет. Ой, секрет. Секрет то, что я применяю супер шанс интересной шанс вы хватите рук господи какой ты нехороший хранитель все талисманы лисманы растерял вообще вообще да какой же я такой хангур биянна нахал. Привет. кто это а это сыпь силой собаки силой собаки что Разве не нашла свою новую штучку? Знаю. У нее я переправил все талисманы, которые, которые были. Я с вами посадил в клетки, теперь я могу раздавать силам э, злодеям. Ух, еще себе не знал то, что не он делать. на такой способен. Я не должна талисман для этой миссии, который мне поможет. Я не знаю, как талисман не мне поможет. У меня их немного, толком говоря. Ладно. Только не кролик. Эволюция. Ты должна, ты должна использовать mm. свой мячик и тронуть, и тронуть талисман. Талисман кролика. Талисман кролика находится у тебя. Тики. Рар. Метаморфоза. Так. Мы объединили камни чудес. Ничего себе я быстрее. Скорее всего, это из-за того, что я получила силу кошечки. Приветик, ребятишки. ребятишки, понимаешь, мы старше себя. Да с чего это вы взяли? Вы вообще, вы знаете, сколько мне лет? Мне по две лет. Да ладно, правда, что ли? Столкновение. Не забывай. Не забывай. У тебя есть мальчик, но это трудно, это настоящий, оно чудес... Такс, где ты там? Давай поиграем в догонялки. Очень хорошо, хорош, хорошо. хорошо. Сопротивление. Столкновение. Mm. Давай. Mm -hmm. Чем mm -hmm. дальше, mm -hmm. тем лучше. Да. Отправляюсь обратно к себе. Так. Хорошо, что у меня есть быстрый доступ к моей шкатулке. Быстрый доступ к моим талисманам создает. Рэпслейс. Привет, дор дорогуша. Не... Okay, спасибо, Что, удивляйтесь, откуда у меня кольца? Сил это называй это, это сила хранителя. Ай. Ты, ты не заблок, тебе... подойти очень близко к нему. Ну и личность вы не знаете, потому что тогда я просто попросила давай парнишку подержать мою шкатулку, потому что нужно было ему отойти. что ли? А Ну так что такое? Какие-то катакомбы. Калки, твоя сила теперь моя. моя. Так. Что-то там за катаком бы интересно. Влага течёт. Можно? Если она Фух. Ёлки палки Может быть, сейчас оторвался от них. Барк. Берг. Да, хватит. Я только хочу разъединить ко мне чудес. Смотри, ты можешь стрелу соединить с мячиком. Если ты в его попадешь, то телепортилится предмет, по которому ты попала. Попала. Да. ДА ХВАТИТ МЕНЯ Мы тебя будем Хорошо, столкновение Высший уровень столкновения как говорится, лучшая защита для нападения Задерж... Задержу дыхание Так, с убежали. Тики, Роар. Это было была... все сложно. Тики, моя... давай. Да хватит ко мне переноситься, вы задрали уже. У меня тоже есть кольцо, было, было кольцоварка. Не забывай, то, что... Не забывай то, что у нас очень хороший... То, что у меня есть настоящий талисман кауки. Талесмон-калки у тебя не может быть. Да, однако, кстати, вы телепортируете. Потому что телесмалкалки не бывает. Есть талесмон-лошади, негроматно ты знаешь. Талесмон-лошади, талесмон будем, будем вот так вот в играть? Лидно, да. Попала? Отлично. И по какому-то талисману попала? Она не попала по талисману? Она попала по моей руке. Ну, значит перетащим твою руку. По руке и ноге попала. Ну, значит перетащи твою ногу и руку и ногу. Да ты задрал меня уже! все ты смог У меня же есть камень эволюции. Логично. Все, домой, пока. Перевоплощаюсь, Тики Калки, разъединитесь. Отзываю вас. Так. Тики. Так. Барк на охоту! Барк, флав, метаморфозы, дуплес. И теперь Кенни Дагерл. Кенни Мэн. Теперь мы поиграем с вами у кошки-мышки. Я должен забрать свои Камень Чудес Супер Кота. Да? Пытайся. Если Ре-плейс. Попадешь... Ре-реплейс. Re Приветик, дорогой. А это что? О, мои талисманы! Классно! Я вообще охренелось! вода, течет? вода течет. Так. Собрать... Собрать Камень Чудес. Как лошадь. Как так. Да нет, где это находится? Реплей! Ну ладно, значит, с тобой сражусь. Мне нужно. По по настоящ... по камню, по камню барка. Барк находится на мне, но я его не дам. Господи, не барка, а собаки, Господи. Барк находится. Так. Она что-то мне тронул покану. Дин. Опа, не попал еще. А так нет, куда мы лезем? Вообще не понимаю. Нет. не попал. Привет. Дотронулся, мя... Дотронулся мячиком. до его лука. Нара! Так. Нара! давай! Больше ты не будешь твердила, маленькая бабочка. Проездная демона. Пока-пока, маленькая бабочка. кичармс okay чудесный мистер Бар. <свят> да ну ты это да, да, ну, не знаю так что все так чтобы не иди в баню Фу, ура наконец-то справились, а, я справились. Ага. О, да, все справились спать